Уговорил ей ее все-таки остаться. Как она пикировала туда, туда, туда, блин. Жесть. ты еще и чучело приволок. Блин. Как они под махокрыло классно зашли, прямо над ним. И мы, И вот мы... Вот эти вот но, но, еще, еще, еще, еще. Нырнула. Справа три заходила на посадку перед тобой еще. Ага. Заходи, на место, опа, нет, нет, дай, можно, нет, знаешь, что зовут, вот садится перед нами. Ты попал, ты попал, апорт! Ты достал, по-моему, ее. Все там лапками кверху. Так, кто это у нас? О, широконосочка! Молодец, Оп -оп -оп -оп -оп -оп. Сед! Сед! Да, я заберу сначала, а потом будешь тряхаться, Дай. А -а -а -а. На. Широконосочка. Ух ты! Вист хорош уже. Все, сыт, молодец. Опорт. Походу надо будет за ней идти. Да-да-да, молодец, Том. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Схожу. Наверное, под ранком падала. А, не, нормально. Молодец, апорт. Красота. Молодец, дай селезень, дай, иди на место, на место. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, свалился. Давай, на место. Давай, оп. уже на бошке зеленая уже готова хороший селезень не молодой чушь смазанул то так хорошо все было блин. А все-таки вон он подранок все в камыши куда-то бля рванул ну хер ты его достанешь. из первого выбил, а ну огни сидели ранок. что ли? Макс, под ранок, под ранок, а почему а я их не видел? Они а сидели что ли? Или они на так они зашли? Они Откуда они? они, они, вот так вот зашли, си... они сели. А ты их видел или нет до того как сели? О, а ну, они а они что ты мне не сказал? А я их не видел, я их не видел, я даже в нежданку, я сам офигел. Все нормально. Я их не видел, как это вся брага села, блин, как так-то? Нифига себе. <соцентричные> ага. Дай. Дай! Дай! На. Да, с такой кодлы, если бы я был предупрежден, я бы размялся бы. Абворт! он не увидит. Не встань на лодку. Иди сюда. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Дай. Дай. две штуки. Или надо было дождаться посадки. Надо было садить, ну да, они что-то срисовали и они уже поднимались, да, они ж не садились. О, Отсюда вижу, что это серая утка, ко мне. Дай, дай, дай, апорт, апорт. Молодец, молодец, да-да-да, апорт, апорт, апорт. Блин, неужели найдет? Ну, пока четко, на нее, пока четко на нее идет, но неужели он ее достанет? Бля? Да, вой бляха-муха, да? Ну... ты? Как они налетели? Я, я даже их не в это. Я, я туда на тех смотрю. О, смотри, вот такое крыло коричневое. Тут еще синенькая бывает. Это самочка. Вот такой синеватой. Серая утка. вот тоже. То же самое. Пусть подсаживаются, может. Блин! Дима. И вторая. Бист, аборт! Порт. Где упали они? Обе? Одна там, а вторая где-то в середине здесь. Я две сбил. Апорт. Одну я все-таки замучил. Блин, ну я три промазал. С какого перепугу промазал? Они ж так чётенько, блин, так чётенько были, блин. Впереди. Апорт. Что и это убегает? Да, да, да. Нет, это уже все это. Это не убежит. Молодец. Нет-нет, да еда. <смех> Аллигатор. Давай сюда. Иди сюда, ко мне. Ко мне, ну давай, подходи. Ой, блин. Дай. На. А вот еще парочка садится. Одна люх. Будем забирать ее. Апорт. дело он аллигатор плывет давай сюда чувак давай давай о правильно правильно не порти маскировку иди сюда ко мне вот давай сюда Опа. молодец стой дай все отряхнись а -а -а. нельзя Ну, что это за утка? Ладно. Перекур до следующего налета. Да, <с> да аллигатор. Блин, дрожишь бедолага. Хорошо, что я шери в машине оставил. да старушка, блин, вообще клацала б зубами.